В этом зале есть один человек, который в свое время поменял 100% судей, а второй раз тоже проводил реформу, поменял 80% процентов. Это я. И это было в моей стране, в Грузии тогда. И, и поэтому в 90-х годах мы поменяли практически 100% судейского корпуса, и опять после того, как они скурвились, через несколько лет нам пришлось опять большинство их менять.